Ну что, сударь, начинайте понимать, последний раз предлагаю бумаги. Бумаги? Ах, как вы, неизговорчивый сударь! Опля! Я убью тебя! Ну что ж, мне не грели мое предложение, а теперь, мэтр Николя, я вас убью.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 Мэтр Бернуэ, войдите. А? Мэтр Бернуэ, в вашем доме произошло большое событие. Простите, не понимаю. Человек из Авиньона, посланник Папы, он прибыл сюда с тайной миссией. С какой миссией? А -а -а -а! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Ой, ужас! Тихо, тихо, тихо, мой ужас! Что же тихо, теперь тихо, будет, тихо, а? Что будет? Тихо, Я же потеряю тихо, всех своих постоянцев! Стыдитесь, мэтр Бернуэ. Да. Этот бешеный райолист-богохольник умер. Да. Божий суд свершился Жиш. у вас в доме. Да. Это великая честь, которую оказал вам папа. Я сразу не догадался. Вот так умирает враги святой веры. Аминь. Аминь, я Я все сижу, понуркой, и думаю. Мне очень нравится город Леон, понурка. Но с тех пор, как мы расстались с господином Шико, я ни разу не ощущал чувство сытости. Не могу я есть эту гадость, Панурка, не могу. Ты ешь траву, а я эту траву есть не могу. Я тебе честно скажу, я воду пить не могу. Без вина у меня плохо работает желудок. Но. У нас есть только один выход по норкам. Это идти в Париж, где мне в сумку кумушки всегда положат кусочек курочки или сладких орешков. А, и, может быть, мы встретим там нашего дорогого господина Шико, который никогда не оставлял нас без курицы от отрубей. Париж. Париж, мой друг, ты пойми, пойми, Панурк, мы с тобой не созданы для провинции. Наш город, это Париж. Только в Париже я, например, могу проявить свой талант Оратора, талант, проповедника и кто я еще бываю? А, трибуна? Вот. Ты же знаешь, какую я трибуну. Особенно если выпью пару стаканчиков Бургунского. Ну давай, мой мальчик, я проявлю свой талант, а Господь Бог проявит свою волю и покормит нас хорошим завтраком. Я очень прошу. Зовут я помогу вам. Странно. Я прошу вас. Че это дом, господин обещан? Это то. Графини де Монсорок, господин барон. Осторожней, господин барон. Я думаю, что мы подождем здесь. Присядьте, господин барон. Батюшка! А где же она? Она перед вами, господин барон. Вадим демонстрируем мой зять. Странно. Батюшка, почему вас это удивляет? Разве не вы приказали мне выйти за него замуж? Но почему он не сказал мне о том, что ты жива? М? Мне кажется, что тут есть какой-то умысел. Господин Дебюсси, что вы думаете по этому поводу? К сожалению, сударыня, у меня нет права вмешиваться в ваши семейные тайны. Но господин барон сам отдал вашу руку господину Демонсору. Да и вы обещали графу стать его женой при условии, что снова увидите вашего отца. Не разрывайте мне сердце, господин Добеси. Батюшка не знает, что я боюсь господина де Демонсоро. Батюшка видит в нем моего спасителя, а я чувствую, что этот человек и есть причина всех моих несчастий. Диана, Диана, девочка моя, этот человек спас тебя от позора, сеньор Добеси, граф Демонсоро. Спас честь моей дочери, и, следовательно, моя дочь принадлежит господину Домонцаро. Боже, почему я не умерла? А если опасность была не столь велика, как вам кажется, господин барон? Если опасность была все-таки мнимой? Если бы я оказался на месте господина Домонцаро и спас вашу дочь, то, клянусь Богом, я не стал бы требовать оплаты за эту услугу. Но он ее любит, господин Дебюси. А я? Что? Господин Дебюсси, можете ли вы мне чем-нибудь помочь? Диана, опомнись, Диана, ты замужем за господин де Монсеро. А если герцог Анджуйский узнает, что ты жива, все погибло? Я вижу. Вы по-прежнему доверяете господину де Монсуро, сеньора Гюстен. Несмотря на то, что я и ваша дочь убеждены, что истинная опасность исходит именно от него. А если так, мой долг выполнен, сударыня. Здесь мне больше нечего делать. Прощайте, сеньора Гюстен. Прощайте, сударыня. Господин де меня защитить. Хорошо, сударь. Я вам ничего не обещаю, но я постараюсь выяснить, какую истинную роль сыграл господин де Монсоро во всей этой истории. Ведь мы с вами в союзе против господина де Монсоро. Прощайте, господа. Шико, как пожелаете, сударь? Как нельзя лучше, господин Дебюси. Суть по вашему виду, вы приехали издалека. Да, я охотился, а вы, стало быть, путешествовали. Да, я проехался по провинции. Сударь, вы не соблуговолите мне мне оказать одну услугу? Даже не спрашивайте. Если сам господин Дебюсси обращается ко мне с просьбой, для меня это, можно сказать, величайшая честь. Кстати, как поживает наша провинция? Как всегда, господин Дошико, там покой и умиротворение. А как прошла ваша охота? Вы знаете, господин Дебюси, весьма плодотворно. Любезный господин Дошико, я знаю, вы торопитесь, чтобы присутствовать на утреннем туалете короля. Разумеется. Дело в том, что мансеньер Герцаканжуйский непременно должен быть там. Так вот, я вас очень прошу, если он там, то, пожалуйста, передайте ему, что я очень хочу его повидать. А почему бы вам не пройти вместе со мной, королю? Что я боюсь увидеть недовольное лицо его, видите? Вот как? Вы же знаете, он не балует меня своими улыбками. Я думаю, что очень скоро все переменится. Вы предсказываете будущее, господин Иногда, господин иногда. А, да, наш друг Шико. беглец, Бродяга. Висельник Шико. Ну вот. Вернулась мою горе. И мне теперь опять придется выслушивать одни колкости. Рассказывай, где ты был. Только не вздумай, врать. Ты знаешь, я заставил разыскивать тебя во всех притонах Парижа. Что? Какой-нибудь распутник удерживал тебя в заперти? Это невозможно, Генрих. У себя в Лувре ты собрал всех распутников. Стало быть, я ошибаюсь, Бог мой, конечно, ошибаешься. всегда и все вот и вы господин главный Ловчий. Ну и когда же вы угостите нас увлекательной охотой? Бог мой, когда вам будет угодно, Ваше Величество. Мне неприятно вам об этом говорить, господа. Но, как видите, у меня есть все основания, чтобы быть вами недовольным. Бюсси? Наконец-то. Монсеньор, мне нужно с вами срочно поговорить. Господа, вы свободны. Ну... Что произошло? Ты уехал следить за прекрасной незнакомкой и пропал так надолго. Почему ты не приехал раньше? Вероятно, потому что не мог. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Ну что ж, давай поговорим. Садись. Ты... Узнал, кто эта женщина? Узнал, мансеньер. Узнал. И вы пожнете то, что посеяли. Стыд и позор. Что ты имеешь в виду? Вы меня прекрасно поняли. И мне нет необходимости вам это повторять. Оставьте для Шико загадки анаграммы. Кто эта женщина? Ведь вы же ее узнали, мансеньер. Так, это все-таки была она? Да. Ты ее видел? Да. И она говорила с тобой? Конечно, Монсеньор, только призраки не говорят. А что, разве у вас были основания считать ее мертвой? Или надеяться на ее смерть? Слава Богу. Да прекратите вы вздыхать с облегчением и думать, что вы уже оправданы, Монсеньор. Ибо, сохранив свою жизнь и честь, она попала в беду куда большую, чем смерть. Что с ней случилось? А с ней случилось то, мансиньор, что один господин, который помог ей спасти жизнь, честь, заставил ее заплатить такую цену за эту услугу, что лучше бы он ее не оказывал. Ну, договаривай. Диана де Миридор, чтобы избежать бесчестия, Бросилась в объятия человека, который был ей ненавистен. Диана де Меридор стала женой графа де Монсоро. Этого не может быть! Может, монсеньор прекрасно господин главный ловчий мы обо всем договорились посмотри-ка сын мой наш главный ловчий недавно встретился с волком что почему ты так думаешь почему? Потому как что-то волчье осталось в его лице. В особенности в глазах. Господин Шико, я редко бываю при дворе умею общаться с шутами. Но предупреждаю, я не потерплю оскорблений. Особенно в присутствии моего короля. Конечно, сударь, оно и видно. Вы полная противоположность нам, людям придворным. Потому мы так и смеялись над последней шуткой короля. Хм, над какой шуткой? Над тем, что он назначил вас главным ловчем. Мой друг Генрих не менее шут, чем я, но дурак, поболее моего. Господа, господа, поговорите о чем-нибудь другом. Илюсна. Не угодно ли будет вам выйти и подождать меня в оконной нише? Сделайте это, не привлекая ничего внимания. Конечно, сударь, конечно, с удовольствием с вами, хоть в самую чащу лес. Потом он подплыл лодке под окно замка. Не похитил вашу пленницу. При этом он специально оставил на воде ее валь, что и принесло так много нравственных страданий вашему высочеству. Затем он переправил ее в Париж, запер в доме, который вы знаете. И через некоторое время, запугав, вынудился сочетаться с ним браком. Да, я хотел. Я хотел, чтобы Диана полюбила меня. Но я ни в коем случае не думал прибегать к насилию. Хотя Мансару убеждал меня действовать решительно. Он хотел вас заставить обесчестить ее. Ну конечно. Ну посмотри! Посмотри, что он мне написал! Вот. Я все беру на себя. Вам не о чем беспокоиться. Похищение пройдет беспрепятственно, а слезы высохнут, как только девица окажется перед лицом вашего высочества, граф де Монсоро. Он доказывал мне, что юная Диана мечтает о счастье стать моей любовницей. Негодяй! Мерзавец! Обмануть меня! Он заставил поверить меня в смерть женщины, которую я любил. Которую он у вас украл. А это очень подлый поступок, Ваше Высочество. Ты увидишь, Биси, как я там ищу. Принцы не мстят, они а карают. Разве он не ваше создание? Так покарайте его, Ваше Высочество. Загладьте свою вину перед Дианой И... Демиридор, сделав ее счастливой. Да, но разве это в моих силах? Конечно. А что можно сделать? Дайте ей свободу. Да, но каким образом? Нет, ничего проще. Бракосочетание было насильственным. Следовательно, оно недействительно. Прикажите расторгнуть этот брак, и вы поступите как настоящий принц и благородный дворянин. Кравдамонсарой вероломно похитил девушку благородного сословия и насильно на ней женился. Поэтому либо он сам должен потребовать расторжения этого брака, либо вы это должны сделать за него. Поторопитесь, монсеньор. Барона и его дочь ждут ответа, который я привезу им от вас. Диана получит свободу. Даю тебе слово, Бюси. Слово дворянина. Слово принца. Ступай к графу де Монсоро. Он в Лувре. Передай мой приказ немедленно явиться ко мне. Слушаюсь, монсеньор. Здесь одни И можем поговорить откровенно. Послушайте, господин Шико, господин Шут, господин Дурак, как вам будет угодно, я запрещаю, вы как следуют эти слова, запрещаю вам смеяться надо мной. И предлагаю прозмыслить, однако, прежде чем назначать М -м -м. мне свидание в лесу. Почему так, господин главный Ловчий? Я просто подумал, что вам будет приятнее встретиться со мной ну, в привычной для вас обстановке. Да потому что в лесу произрастает большое количество палок и прутьев, которые вполне могли бы заменить плетку, которую вас отхлестали по приказу герцога Майенского. Вы напоминаете мне о мелочи, которую я должен герцогу Майенскому? Хотите, чтобы я и вам задолжал точно так же? Хм. Ну что ж, я ничего не имею против того, чтобы стать вашим кредитором. Однако в их списке есть лицо поважнее меня. Кто же этот кредитор? Откройте мне, я прошу вас. Хм. Мэтр Николя Давид? О, -о, о, ну о нем вы можете не беспокоиться. Я ему больше ничего не должен. Долг оплачен сполна. Господин де Бюси, помогите мне, пожалуйста. Господин де Монсоро поднял меня и собирается гнать, будто я лань или олень. Объясните ему, прошу вас, что он ошибается и имеет дело с кабаном, а кабан иногда бросается на охоте. Мне кажется, вы глубоко заблуждаетесь, господин Шико, думая, что господин главный Ловчий принимает вас не за того, кем вы являетесь на самом деле. То есть не за благородного дворянина. Господин граф, я имею честь уведомить вас, что монсеньор Герцог Анжуйский желает побеседовать с вами. Со мной? Да, с вами. Вы намерены сопровождать меня? Только до двери его высочества, господин Граф. Ату его, ату! То... Прошу вас, господин Граф. Господа, я прошу вас. Смелее, граф. Что-то происходит. Люсей. Наконец-то, дружище. Нас сейчас стало беспокоить твое отсутствие. Весь двор разоделся как на праздник, узнав о твоем исчезновении. А, а некоторые просто вздохнули первый раз свободно с того дня, как ты научился держать пару. Вы изъявили желание со мной побеседовать, не так ли, монсеньор? Да. Не бойтесь, сударь, за этими портьерами никого нет. Мы можем разговаривать свободно и вполне откровенно. Ибо вы хороший слуга, господин главный ловчий французского королевства и привязаны к моей особе, не так ли? Да, конечно, Ваше высочество. Ведь это Вы помогали мне в моих делах, часто забывая свои собственные интересы и подвергая опасности свою жизнь. Вы очень добры ко мне, монсеньор. Благодарю Вас. Я хотел поговорить с вами о нашей тайне. О бедном юном создании Диане Демиридор. Увы. Увы, монсеньор. Вы ее оплакиваете. А разве вы ее не оплакиваете, ваше высочество? Да, да. Я часто жалею о своем роковом капризе. Да вы здесь ни при чем, как, впрочем, и я. Случилось несчастье, случилась беда. Которые происходят довольно часто, едва ли не каждый день. Что поделаешь? Да, тем более смерть окутала все своим безмолвием, не так ли? Я знаю, что вы мне хотите сказать. Коли так, говорите. Ваше Высочество хочет дать мне понять, что возможно.. Диана Де Миридор. не умерла. А это значит, что человек, обвинявший себя в ее гибели, лишен всяческих угрызений совести, не так ли? <звы> О, сударь, как долго вытянули? прежде, чем решились довести до меня эту утешительную мысль. Вы видели, как я мрачен, удручен. Вы знаете, что после гибели этой женщины меня мучают кошмары. И вы заставляли меня томиться и мучиться. Как? Как должен я называть подобное поведение, сударь? Хм. Вы меня как будто в чем-то обвиняете, ваше высочество. Предатель, я тебя обвиняю и настаиваю на своем обвинении. Ты меня обманул? Ты перехватил у меня женщину, которую я любил? Да, это верно. Ах, это верно. Наглец. Ваше высочество, видимо, позабыли, что вы имеете дело с дворянином и вашим добрым слугой, монсеньор. Я хочу сказать, что если вы пожелаете... Рассудить хладнокровно вы сможете понять те причины, по которым я завладел этой женщиной, тем более, что вы и сами хотели завладеть ею. Вот мои извинения. Я горячо люблю Диану де Миридор. Но и я тоже. Но она вас не любит. А тебя она любит? Тебя? Возможно. Ты лжешь. Ты лжешь, негодяй, подлец! <смех> <смех> Что там творится, Бесси? Да Просто монсеньор Герцог Анжуйский очень горько пожалел о том покровительстве, которое наказал господин графу Лениссуру. Ах, Беси. Принудил ее насильно, как и я мог принудить. Но я, твой господин, действовал силой, а ты пустил в ход вероломство. Из-за тебя, холопа, я потерпел неудачу. Я люблю ее. Какое мне до этого дела? Мне! Монсеньор, я не ваш холоп. Поостерегитесь, ваше высочество. Моя жена... Диана де Меридор принадлежит мне точно так же, как мне принадлежат моя земля, мое имя и моя честь. И никто, слышите ли вы, никто не сможет у меня ее отнять, даже сам король. Я пожелал эту женщину, я взял ее. Правда твоя? Ты ее пожелал? Ну что ж, ты ее и отдашь. Откажись! От этой женщины? Никогда. Она моя жена. Мы обвенчены перед Богом. Если она твоя жена только перед Богом, то ты вернешь ее людям. Либо ты сам расторгнешь этот брак, либо я его расторгну. Завтра же Диана де Меридор вернется к отцу. Завтра же я отправлю тебя в изгнание. Даю тебе час на продажу должности главного ловчего. Иначе берегись. Я тебя уничтожу, как этот стакан. Я не отдам свою жену, не откажусь от должности, и я не уеду из Франции. Что? Монсаро, я тебя уничтожу? Однако вместо всего этого я обращусь с просьбой о помиловании королю Франции. Франции, избранному в аббатстве святой Женевьевы. И буду надеяться на то, что мой новый суверен, добрый и щедрый, сможет принять первого человеччика с его прошением. Тише, тише, Монсоро, Тише. Ваше прошение. Изложите мне его. Только умоляю, говорите тише. Конечно, конечно, Монсеньор. Я буду говорить с вами, как подавает дальнейшему слуге. Всему виной Роковая любовь. Мне нужно было потерять совершенно рассудок, чтобы забыть о том, что Диана де Меридор приглянулась вашему высочеству. Но мне хотелось бы напомнить вам, ваше высочество, что не только доброта и щедрость, но и благодарность одна из первейших добродетелей истинного короля. Что? Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что настоящий король никогда не забывает, кому он обязан своей короной, а вы своей короной будете обязаны мне. Пойдите своего короля, как только что предали своего принца. Ваше Высочество, я верен тому, кто меня поддерживает. Откажитесь от этой женщины, пойдите на эту жертву. Я сделаю для вас все, что вы попросите. Разве Ваше Высочество все еще любит Диану де Миридор? Да нет, дело не в этом. Тогда что же смущает ваше высочество? Кого касаются мои семейные тайны? Но Диана не любит вас. Кому какое дело? Но сделайте это для меня. Не могу. И если мой новый государь не сможет защитить мою честь и мое счастье, я уйду к старому. Но это бесчестно. Да, это бесчестно, но я люблю так сильно, что я не остановлюсь перед бесчестием. Но ведь это подло. Да, Ваше Высочество, это подло, но я люблю так сильно, что не остановлюсь и перед подлостью. Ваше Высочество, если вы вдруг захотите меня убить, не забудьте о том, что есть тайны, которые всплывают вместе с трупами. Давайте оставаться каждый на своем месте. Вы королем, исполненным милосердия. Я вашим верноподданнейшим слугой. Чего вы просите? Одного. Прощения. Вы даруете мне его? Да. Вы сможете почтить улыбкой мою жену в тот день и час, когда она будет представлена ко двору? Да. Я благодарю вас, Ваше Высочество. Прошу вас, господин Графтин. Прощайте, мой друг, между нами все решено. Вы полагаете, что в моем положении лучше всего было бы поставить в известность об этом всех? Да, да. Все эти тайны просто детские забавы. Значит, нынче вечером я смогу представить ее королеве. Идите и не беспокойтесь, я все устрою. Благодарю вас. Господа, с благоволения моего покровителя Монсеньора Герцога Анжуйского, я хочу огласить мой брак с Дианой де Меридор, и нынче вечером я смогу представить ее ко двору. Поздравляем кран! Поздравляем Французского королевства, граф Бриан де Монсеро. Государыня, Прошу высочайшего соизволения представить ко двору графиню Диану де Монсоро, дочь барона де Меридор, мою жену. И потетью сеньор де Пибрак. Графини де Монсоро, моя жена. Антоан Дероль, граф де Жаолен. Графини де Монсоро, моя жена. Моя жена, графиня де Монсоро. моя жена графиня Диана де моя жена, графиня моя жена, Диана де